здравствуй дружи смоки Джин с тобой ты на моем канале а значит сегодня будет интересно сегодня у нас такой скажем фаст обзор на чаши олимп такие вот интересные чашечки такой интересной упаковочке кстати сразу начнем с того то что мне зашло мне понравился дизайн данных чашечек весьма интересные неплохие чаши вот в таких вот оригинальных расцветочках поближе возьму вот есть Три форм-фактора, как всегда. Турка, убивашка и фану Единственное, что мне не очень впечатлили расцветочки, так это вот этого форм-фактора а-ля Upgrade Form. Знаете, вот эти вот расцветки меня не очень впечатлили. У них есть также расцветочки в стиле Neyricomi. Кто захочет, может ознакомиться у них в Инстаграме. Я ссылочку оставлю в описании. Вот изначально мне некоторые расцветки напоминают природный камень яшму что-то в этом роде змеевик и так далее оригинально но я тут заметил небольшие такие вот косички вот на этой чашке не найду но на мной, на некоторых чашках короче есть такой так скажем момент типа как ручной работы когда вы чашку ручной работы берете то у них края не всегда идеально ровные. Вот здесь я с этим чуть чуть столкнулся но может быть это партия такая не исключено моему вот это да вот это, в этой чашечке есть небольшой есть неровность такая Ну, я бы не сказал что можете сказать по расцветкам напишите пожалуйста в комментариях кому может нравится может уже кто-то пробовал чаши есть какие-то особые минусы чашки? но я пока вот за время использования не обнаружил греется весьма быстро жар держит не сказал бы, чтобы идеально. Допустим, если у вас уже прогорают угры, то чаша достаточно быстро остывает. Про прогреву могу сказать, могу сравнить только с одной чашей с формой. Форма достаточно быстро греется, но вот эта чаша греется быстро, но также и остывает быстро. У меня есть вот такая вот убелашечка. На ней я уже покурил достаточно много. И что мне понравилось, нет, то, так скажем, как вам объяснить-то, пригара. Табак не пригорел пока что, хотя чаша весьма-весьма такая, знаете, пористая. Думаю, со временем, со временем она начнет протекать, потому что используется обычная глина, просто сверху идет глазурь. Я мыл железной щеткой, никаких царапин, никаких-то выцветаний цвета, стираний цвета, ни, вообще ничего не было. Давайте приступим к самому интересному. Давайте попробуем сейчас на вашем примере. Посмотрим, сколько войдет табака в фанал. И посмотрим наглядно, какой расход. А расход сейчас весьма важен, потому что многие курильщики пришли на домашнее курение. Одному, думаю, надо маленький расход. Убивашечка и фанал. У нас есть весы и табачок от компании Blackburn Overdose. Давайте начнем с убивашечки. Берем, ставим на весы. Обнуляем. И начинаем аккуратненько засыпать табачок. ставим на весы. 18 грамм. В принципе, в легкое касание 18 грамм. Нормальное состояние души. Покурить одного достаточно. Берем следующий фанул. Также обнуляем. И засыпаем табачок. 14,6. Ну, грубо говоря, 15 грамм в эту чашечку спокойно вылазит. Расход стандартный, хороший. Нету большого такого перерасхода, так скажем, это не ведра. Единственное, что могу отметить, то что эту турочку я заталкивал 25 грамм. В этих чашах что мне нравится, это хороший прогрев, быстрый, также легко контролировать табак в этих чашах. Небольшой расход. Весьма-весьма неплохо, то, что это небольшой расход. Что касаемо расцветок, тут уже сугубо индивидуальное мнение. То есть, если вам нравятся эти чаши, то обязательно переходим по ссылочке в описании. Подписываемся на ребят в инстаграм. Ну, естественно, покупаем. Я разыграю в этом ролике две чаши. Одну турочку, а-ля апгрейд форм. И одну убиваешь. Что для этого надо будет сделать? Обязательно поставить лайк, оставить существенный комментарий именно в тему ролика и оставить ссылочку на свой инстаграм. Желательно ссылочку на инстаграм оставить через собачку. Потому что YouTube имеет свойство, он не любит инстаграм вообще и удаляет комментарии. Чисто инстой. Так что оставляем через собачку. Желательно. С вами был Смоки Джин. Пишите лайки, ставьте комментарии. До новых встреч, ребята.